вам страшно? Да, конечно, страшно. А есть? Ну а что делать? Надо идти, надо идти. Так, нормально? <систит> а? Мандрит, Нормуль? Мандрит. А страшно. Жанека, Жанека. А что ты хочешь? Кружик. не мы руководим. Каждый каждая вторая лишь судит Горы небес, переломанных судьев Отдумать горя, но мы не всех хули С кем мы останемся, время рассудит Может быть завтра нас также забудут и пустят И спорят, кто их богаче, я знаю лишь то, что с тобой все иначе ты И я Jamie Sunset